Канал «Как заработать в интернете бойков» и канал «Как заработать в интернете». Только для моих подписчиков, ценителей моего творчества. Просто подпишитесь и все. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем привет, кто меня смотрит и кто не смотрит. Рекомендую подписаться на мой канал. Также вступите в мой телеграм-канал. Там ты будешь самым первым получать об новинках, инвестиционных проектах, фастах. И если ты захочешь, ты научишься зарабатывать деньги и получать вот такие выплаты каждый день. Если тебе такая тема интересна, я тебе сейчас покажу новое приложение. Сейчас мы с тобой пройдем регистрацию на компьютере, а далее я вам покажу, как это все сделать с телефона. Смотрите, есть вот такой вот сайт, называется он Мал, Здесь вышло приложение, в Google Play ты можешь перейти по ссылкам, ознакомиться с данным проектом, с данным направлением, скачать себе его, установить на телефон и зарабатывать с телефона, либо же с компьютера. Чтобы пройти регистрацию, в первом поле прописываем электронную почту, второе поле прописываем пароль, третье поле подтверждаем пароль и четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда использую 6 цифр. И пятая колоночка будет код пригласителя. На компьютере он автоматически здесь подсвечивается, на телефоне вам нужно будет ввести вот этот код. Без этого кода вы не зарегистрируетесь в данном приложении. Вот так будет данное приложение выглядеть на компьютере, здесь все легко. Главная страница здесь будет ваша задача, которую вы будете выполнять. Здесь будет ваша команда, будет ваша здесь партнерская ссылка. Копируйте, раздавайте друзьям, партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Здесь вы сможете ознакомиться с VIP-статусами. Я рекомендую заходить первый, второй, либо же третий. Дальше я не рекомендую заходить, хотя у меня были партнеры, которые покупали и VIP-четвертый. И мой кабинет. Здесь будет полностью ваша статистика. Чтобы здесь выводить свои деньги, вам нужно будет обязательно прописать свой кошелек для вывода денег. Вот там, где способ вывода, вы сюда нажимаете и прописываете сюда кошелек, вводите пород для вывода денег и он сохраняется автоматически. Далее здесь будут ваши записи пополнения и записи о снятии средств. Чтобы здесь Пополнить баланс, вам нужно определиться с VIP, на который вы хотите пополнить. Все у меня на сайте расписано. Дальше вы нажимаете здесь перезарядка, копируете этот адрес кошелька, переводите ту сумму, на которую вы хотите купить VIP. После того, как вы перевели деньги, нажимаем представить на рассмотрение. И в течение от 1 до 5 минут ваши деньги поступят на баланс и автоматически вы здесь Купите VIP-2. Далее заходите на главную страницу, выбираете VIP-статус, и здесь нажимаете на любую картинку и выполняете задачу. Я уже сегодня выполнял, я сегодня не могу выполнять. Также все проекты, в которых мы участвуем и зарабатываем, опубликованы у меня на сайте. Обязательно перейдите, ознакомьтесь вот последние два проекта они закрылись, но они хорошо здесь отработали, все ссылки кликабельные и там на них вся подробная информация теперь давайте я вам покажу как это все работает на телефоне вот так будет выглядеть приложение на телефоне Google Play, здесь вся подробная информация, связь с разработчиком описание ну и так далее, также вы можете здесь оставить отзыв, я как видим уже оставил здесь отзыв. Далее вы его скачиваете себе на телефон. Нажимаете «Открыть». И здесь сразу присутствует информация. Бонус за регистрацию вам дают 10 долларов. Минимальная инвестиция здесь 12 долларов. Минимальная сумма вывода 1,5 доллара. Вип-тарифы здесь расписаны, что, сколько стоят. Если вы купите вип-тариф номер 1, ваша окупаемость будет 8 дней. Если вы приобретете VIP2, как у меня, окупаемость будет 11 дней. На 12 день уже будет чистый заработок. Предыдущее приложение от данного администрации работает уже более двух недель. Наверное, уже сегодня 16 день пошел. И оно платит все классно, все круто. И здесь присутствует партнерская программа. Она на три уровня. Первый уровень вы будете получать 7%, второй уровень 3%. Третий уровень 2%. Здесь все то же самое, что я вам только что показал на компьютере. Здесь нету ничего сложного. Кто работает с телефона, ему будет удобнее с телефона. Кто работает с компьютера, как я, ему будет удобно работать с этим приложением на компьютере. Есть языки, если у вас будет там английский, поставьте себе тот язык на котором вы говорите и вступите в их социальную группу либо же телеграм-канал. На этом мой видеообзор подошел к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.